Когда-то давно на заре своей славы. Квадрат наш мечтал просто ради забавы. Вслед туч полетать, да на шаре воздушном, до да солнца достать, и чтобы ветер дул в уши. Он сделал запросы в полетные базы, и был огорчен целой пачкой отказов. Ему свое нет, базы слали повально. Мол ты же не круглый, мол ты не овальный. Квадратность твоя – это риск для полета. Здесь только шары, нет ковра самолета. Ты можешь случайно проткнуть с собой что-то, а это опаснее всего для полета. Да как же все это так несправедливо? Я в небо хочу, в небе очень красиво. Ах так? Вот вы как? Вот как значит со мною? Что ж, сам полечу и повыше вас взмою, сказал и с друзьями тотчас созвонился. Помочь ему только лишь Круглый решился. Ну, то есть достать ему шарик воздушный. Кругляш в целом парень был крайне послушный. И вот притащил он добычу Квадрату. Огромных три шара. Отдал всю зарплату. Еще и надул их, заботливый малый. Квадрату в душе даже совестно стало. Шары привязали. Но дальше что делать? Как вверх полететь, а не вдаль с ними бегать? Чего-то здесь точно сейчас не хватает. Хм, другого размера? Да кто же его знает? Наверное, нужно их сделать побольше. Надуть их самим? Только гелием проще. Так, все, решено. Тащим гелий, не ноем. Кругляш, ты самой? Да, конечно, с тобою. Баллон притащили и взялись из-за Сначала шары надували не смело, потом в них проснулся дичайший азарт, шары отражались в безумных глазах. И вот результат. Третий шар рвется в небо, как будто гигант ищет путь для побега, а рядом немного поменьше друзья. Но вырваться прямо сейчас им нельзя. Ну что, боевой мой товарищ Кругляш, я знал. Ты меня ни за что не предашь. Шары рвутся вверх, так давай, не робей. Я к взлету готов, отвяжи их скорей. А дальше все было в каком-то тумане. Внезапно мелькнула земля под ногами, потом резкий свист и кругом небеса. Квадрат аж со страха зажмурил глаза. «Ой, божечки, что ж такое творится? А, как мне на землю теперь воротиться? Да как же здесь страшно, и пальцы горят. Прошу, Христом Богом, верните назад!» Тем временем, чуть головой не поехав, кругляш на земле заливался от смеха. Такого он точно никак не предвидел, что будет квадрат голосить в таком виде. В итоге, конечно, все живы остались. Хоть в небе навылись, но потом насмеялись. Но этот позорнейший взлет на планете решили оставить в строжайшем секрете.